Приветствую вас, друзья! Знаете ли вы, что рисование портретов – это очень увлекательное занятие, оно полностью захватывает и отключает в голове все заботы сегодняшнего дня и позволяет отдохнуть и душой, и телом, и наполнится энергией. Если вы когда-либо мечтали научиться рисовать, то почему бы не сделать это прямо сейчас? я приглашаю вас на открытый онлайн-мастер-класс, где мы вместе рисуем портреты. И я покажу буквально с нуля, с чего же начинается и как вести портрет. Мы будем работать с вами вот такой большой малярной кистью и одной масляной краской. Так что, друзья, записывайтесь, регистрируйтесь на данный онлайн-мастер-класс. Подробное описание смотрите по ссылочке под данным видео. И до встречи! С вами Татьяна Артыкова, художник-портретист.